Здравствуйте, о чем же говорят наши рисунки? Меня зовут Ирина Бухарева, я эксперт графолог, бизнес-консультант, коуч. Я помогаю людям находить свое предназначение по почерку, даже если они не держали ручку в руках со школьной скамьи. В прошлом видео мы с вами говорили о том, что показывают наши рисунки. Мы разбирали способ их выполнения, а также решение и содержание. И в этом видео я хочу с вами поговорить о рисунке человека. Возьмите сейчас лист бумаги, ручку, либо карандаш и изобразите человека. Такого человека, каким вы его видите, такого человека, каким вы его себе представляете. Кто-то из вас нарисует просто лицо, кто-то нарисует человечка целиком. Это не столь важно. С этим мы будем работать уже чуть позже. Итак, готовы? Давайте поговорим с вами об интерпретациях. Голова человека – это центр локализации «я». Она рассказывает об интеллекте, о социальности, о контроле над телесными импульсами. Лицо – это важнейший центр коммуникации. Те, кто рисует голову в последнюю очередь, имеют серьезные нарушения в межличностных отношениях. Если же мы видим в рисунках чрезмерно сильное выделение рта, то здесь можно говорить о фиксации на пище, либо о желудочной симптоматике. И это могут быть также проявления вспышки сильного а Если мы видим рот с детально-детально детально прорисованными зубами, то мы можем судить об инфантильной, оральной агрессивности человека. Глаза показывают эмоциональную жизнь, чувство безопасности. Если же вы видите на рисунке маленькие-маленькие глаза, то, есть, конечно же, и другие графические признаки, то мы можем судить об... С собственными переживаниями человеком. Значит, что-то его беспокоит, ему проще спрятаться. Закрытые же глаза а, говорят о стремлении человека отгородиться от всего мира, от внешнего мира. А, если это один просто глаз, то это страх наблюдения а, может также являться выражением чувства неполноценности в совокупности, конечно же, с другими признаками. А, ухо по идее о причине на пренебрежение. Однако же, если мы видим выделение на рисунке уха либо ушей, то мы здесь можем предполагать уже специфический конфликт в личности, то есть его выделяют подозрительные и недоверчивые люди. Нос это некий сексуальный символ. Подростки часто оценивают его как наихудшую часть своего тела, либо лица и очень комплексуют по этому поводу, но потом естественно с возрастом это проходит. А руки – это развитие эго, это показатель нашей социальной адаптации, то есть ими мы едим, ими мы одеваемся, ими мы листаем книги и делаем еще много-много-много различных дел. Если руки сильно заштрихованы, то мы можем судить о чувстве вины, здесь важно еще смотреть на штрих и нажим и с какой интенсивностью. Они у нас будут заштрихованы. Если мы видим большие руки, то это выражение силы. Часто у маленьких мальчиков в рисунках можно встретить. Если же руки слишком сильно акцентированы, особенно в детских рисунках, то мы можем судить о проявлении физической агрессии, физического насилия в сторону этого человека. Тело а, говорит нам об удовлетворенности самим собой. Если мы видим а, изображение слишком худого тела, а, то это не удовлетворение и собой, и своим, а, своей комплектацией, своим типом тела. Одежда – это компромисс. Между скромностью и прямой демонстрацией тела, кроме тех случаев, когда она имеет функцию защиты. Имеет значение также вид одежды, платье, табрюки или, например, купальник, форма, акцентуация и, конечно же, цвет. Вот это вкратце то, что я хотела вам рассказать о рисунке человечка. Ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на канал и обязательно пишите в комментариях, какой у вас получился рисунок человечка.